Покажу вам систему. Значит, у нас есть 7 биньянов. Пааль, пиэлифи и тпаэль, и с другой стороны нефаль, пуалюфаль. Биньяны, которые там, где написано пассив, это уже уровни бет, гимель, но ну, чаще все-таки уже больше гималь". Вот, А пааль – это как раз то, что вы изучаете в альпании алиф и пиэль, и больше всего вы изучаете настоящее время. Большая часть глаголов, которые вы учите в самом начале, они относятся к спряжениям по «А» с гортанами, со слабыми буквами. И они как раз носят путаницу, что вы видите маленький кусочек, и в нем все спрягается по-разному. Вот. А систему вы начинаете видеть, когда вы изучаете цельное спряжение во всех беньянах, у вас все выстраивается ровно, а потом уже гортаны и слабые буквы, у вас точка отсчета есть спряжение цельных корней, и вы оттуда уже будете видеть, как оно работает. Теперь мы переходим к тому, зачем вообще сема тербиньянов, и поговорим с вами про значение этих тербиньянов. Активные поаль, или и пассивные, пассивные, аль, пуаль, уфаль, они связаны, пааль связан с нефаль, пиэль связан с пуаль, ифиль связан с уфаль, рефлексили – это итпаэль, и есть тут еще у нас вот такие вот названия. Каль – это как бы легкий, легкий он не в плане того, что его легко выучить, а в плане того, что… Структура глагола не содержит каких-то дополнительных морфем, ну, большого количества там, приставок или еще чего-то. Она, вот, корень практически, и там окончание к нему добавляется. Поэтому каль. А, и еще передается обычно в по «аль» простое действие. «Говорю», «сижу», «ем», «пью», «иду», «сплю». Это все «бинян» по Это самые обычные простые действия. «Бинян» пеет. Тут написано интенсиве Тот, кто учит алфавит, только в самом начале можете прочитать прям. Интенсиве. Интенсивное действие. Что это значит? Если в паре было сказать да, сказать какое-то слово, то в пиеле будет разговаривать то есть уже как бы такое более замысловатое действие. Раскладывать, разбирать что-то. Ну, в общем, оно такое часто в русском это глаголы с приставками. Это не как бы, железное правило, что разные есть переводы, но действие более интенсивное, более какое-то требует вашего актив, более больше вашей активности. И беньян фильм тут написано сибати, На являйтесь, сиба это причина, сибати это причины. То есть, смотрите, я вам сейчас объясняю, аниме мы бера, к чему это приводит, то есть я становлюсь причины того, что вы что-то начинаете понимать, где-то слушаете, где-то возникают какие-то озарения, вот. или наоборот, вот, бывает по-разному. Но в целом эфир – это действие, которое побуждает, либо меняет состояние того, на кого это направлено. То есть это еще более активное действие. Если пьер вовлекает, то эфир уже прямо воздействует на кого-то. А паль это просто, да, простое действие. Значит, вот здесь вот простые действия меня по Писать – это лихтов, продавать линкор, проверять вдох записывать лиршом, закрывать лисгор и встречать ливгош. Паль цельные корни. А теперь смотрите, что происходит в неф А, Тут я бы специально поставила не инфинитив, а э, часть что у нас здесь получается? Написан, пассивное причастие. Текст написан. Я пишу текст и текст написан. Текст ничего сам не делал, он кем-то написан. Пассив. Да? Я продаю дом, дом продан. Дом тоже сам себя не продавал, он просто уже кем-то продан. Пассив. Работа проверена. Тоже. Работа сама ничего не делает. Я проверяю работы, а работа сама просто проверена записаться и иногда в файле некоторые глаголы они могут переводиться двояко. Допустим, записан. Я могла бы здесь написать или записался. То есть там бывает еще такая двойственность То есть все, что касается пассивов, там в плане перевода на русский могут быть всякие истории нюанс нюансы. Записывать, э быть записанным и э зак закрываться или быть закрытым. Аханутнезга, в аханут магазин закрылся или магазин закрывается, ханут не сгерут. и так, и так может быть. И встретился, то есть здесь это возвратный перевод, встречать, они по гэшит, это фавераншили, я встречаю свою подругу, я встретился, они не в гэшит, я я встретилась с подругой. Вот. Теперь... Я вам это сейчас быстро достаточно иллюстрации делаю, чтобы вы немножечко поняли взаимосвязь между активами и пассивами и, между, и посмотрели на разницу простые, что такое простые действия, что такое более интенсивные в не непель и что такое там, возвратные действия, причины и так далее. Смотрите, пели рассказывать, это более интенсивное, не просто сказать, да, рассказывать. Просить тоже, то есть это кто-то, я у кого-то прошу, это вот, ну, как бы действие, которое требует активного участия. Разговаривать, диалоговое общение тоже, вовлекается еще один человек. Ухаживать, для того, чтобы ухаживать, мне обязательно нужен кто-то, за кем я ухаживаю. Делать порядок, опять же, это активное вмешательство во внешнюю среду. Получать тоже, э, мне нужны кто-то, да, откуда я что-то получу, то есть так, очень интенсивно. Пассив Геняна Пель. Рассказывать, рассказанный просить, как бы тот, кого много просят или востребованы. Разговаривать разговорный или тот, о котором говорят. Ухаживать, ухоженный или тот, за кем заботятся, о ком заботятся. Делать порядок, порядочный, порядочный, упорядоченный или приведенный в порядок. Получать... Быть принятым. Значит, ну, получается, это еще как бы, да, принимать и быть принятым. По переводам видите, что иногда возникают изменения. И здесь нужно приноровиться уже к особенностям того, как это говорится по-русски. Но вот попробуйте сейчас глядеть не формально на слова, на сами, а более глубоко в смыслы и понять взаимосвязи. Идем дальше. Смотрите, сейчас мы смотрим на колонку фильм, и и напоминаю, что это причинное действие. Это достаточно активный призыв к действию или э, действие, которое оказывает, э, приводит к тому, что состояние меняется. Так, приглашать. Если я вас приглашаю, вас прям очень активно уже побуждаю прийти. Инструктировать. Да, инструктировать, показывать дорогу, объяснять что-то. Э, восполнять объяснять печатать, диктовать, опять же диктовать. Если был биньяпаль, там я просто пишу, сама пишу. В нефале у нас был написан текстар не писал, ничего, он сам кем-то написан. То в биньянефиль появляется глагол диктовать от того же самого корня. И здесь уже это что-то, что я как бы побуждаю вас писать, я как бы заставляю вас писать, когда диктую. Да? Приглашать, приглашаем, инструктировать, э, быть инструктируемым или направляемым. Исполнять. Восполнять это быть восполненным или полным, или совершенным. То есть уже дальше восполнять некуда. Объяснять. Объясненный. Печатать. Напечатанный. Диктовать. Продиктованный. Видите взаимосвязи, логику? Вот. И беньян. Итпаэль. Итпаэль синеньким сейчас указан. Это возвратный беньян. Возвратные глаголы в русском языке заканчиваются на -ся. No? Uh, не все глаголы в русском языке, которые заканчиваются на в «брите», они находятся в принянии «два -по -э бывает по-разному, но очень многие, скажем, большинство глаголов э возвратных, оно в принянии «два -э Связываться, впечатляться, переписывать. Связываться это – это «легитка шер», впечатляться это ле – это «лейтва шэм», переписываться – Легитка целоваться, легит на шеп. Сюда же можете сразу запомнить, на слайде его нет, это жениться, справляться, вот этот очень классный глагол запоминайте, легитха тена, исправляться и уладить, и когда вы разобрались с чем-то, ну эх, эх, это мистер как вы справляетесь, как у вас получается в глаголами, и быть стойким, это легитха